Так, наконец-то собрался первый рабочий экземпляр хронографа. Выглядит это дело все вот так. Но, ну, конечно, постараюсь запихнуть какой-нибудь корпус покомпактный. сделал а, из следующих деталей. Это получается у нас один стабилизатор напряжения, микроконтроллер, панелька под него, 5 резисторов, два резистора переменных, два фототранзистора и два светодиода. И панелька Дисплей Из функциональности Пока что только показывает скорость То есть выстрелил, показала скорость Не получилось определить Допустим, если только один датчик Показывает, вот, ничего не показывает Выглядит Все это дело вот так Сзади ну, схему устройства я чуть попозже выложу С прошивкой вместе По сравнению с первым прототипом Вот единственное изменение внес, Это сменил микроконтроллер На более маленький по размерам И дешевле по цене Ну что, обстреляем Так, начнем обстрел с пистолета Теперь что-нибудь повеселее Не понял. Ну, как-то так.